От высоких технологий к привету из прошлого. Ульяновский автозавод начал предлагать покупателям внедорожники с инжекторными двигателями класса Евро-0. Такой мотор можно заказать для Хантера, Буханки и Головастика. Скажем, Hunter Euro 0, лишенный каталитического нейтрализатора, дилерам рекомендуют продавать по цене 1 миллион 375 тысяч рублей. Такая же модель, но отвечающая классу Euro 5, обойдется покупателю дороже на 20 тысяч рублей. УАЗ прежде делал «грязные» модели только по заказам от военных и полиции, а сейчас такую технику решили предложить и широкому потребителю. Учитывая внедорожный образ жизни большинства владельцев УАЗиков, это предложение может оказаться весьма интересным. И для справки, в России сейчас формально действуют нормы Евро-5, однако этой весной федеральное правительство временно разрешило продажу упрощенных автомобилей, для которых среди прочего допускается и понижение экологического класса.